времени суток вы с любовью из моего домика деревья. мы сидим также на карантине как вся страна на что у нас двигается двигается у нас вот заготовка дров посмотрите достаточно ну, много клёна нарубили напилил супруг напилил а дети молодцы они помогали помогали носить этот клен, вот эти вот дровишки которые получились, ну много, хорошо, хорошо, так что мы делаем двойное добро, истребляем ненавесный нам клен и заготавливаем дрова. Сейчас будем раскладывать в поленницу, ну вот так у нас э, начинается утро, дети еще пока спят и сегодня четверг мы обычно четверг собираем мусор который у нас накапливается за неделю и выставляем у ворот вот у нас тут соседский <coughs> соседская собачка приветствует нас вот так видите мы утром выставляем в четверг раз в неделю выставляем мусор приезжает машина и забирает этот мусор у каждого двора девочка, внучка приехала соседи соседей тоже сюда бабушки, и взяла с собой собачку собачку, куда деваться ребенок без собаки тоже быть не может в городе уж выгуливать собачку а это уж здесь бегает по-свойски так вот это наше утро такое такое наше утро вот так по улице проезжает машина и собирает вот эти все мусорные пакеты. Это наш недельный мусор. Сегодня запланировали убираться во дворе, потому что тут надо тоже все грабельками пройтись. Мусор зимний. Все это надо прибрать. Убрать почистить ну, вчера даже снежок был все будем вывозить убирать распределение здесь у нас распределение счетчик воды вода у нас здесь распределяется. и вот здесь все это мы покрываем на зиму сейчас уже воду подключили и тоже вот все это надо убирать мусор вот будем все чистить что у нас есть чем заняться огород у нас вот оттаял все хорошо но вот тоже там у нас люк воды его надо открыли тоже тут ну, был завали всякие всякой мелочевка надо будет все это зажигать вот пока в таком виде снег отошел но вчера мелкий снег прошелся конечно и вот в теплицу сейчас я иду с утра вчера было прохладно но сейчас 15 градусов в теплице я думаю что я всю рассаду выставила сюда свою вот так укрыла ее но мне кажется ничего не случится потому что тут укровной материал у меня все уже четыре слоя у нас такой столик муж мне соорудил потому что же места не хватает и вот я так, что-то что сажала я, вчера сажала, вот, ну, вот хочу сказать, что оно в хорошем состоянии у меня так, что-то пересажено, пропекировано, помидора, Вот лавелью я пекировала тут, тоже, это я посадила тут цветочки, цветочки посадила, Сейчас приоткрою маленький сегодня с утра солнышко. Вот все, все выживает, крепнет, крепнет, потому что холодно у нас было, вот баклажанчики мои. Все еще маленькое, но там, вот как я и сажала, то, э, ну, скажем, не рано, не рано сажала. Вот все распекировано, все, все вот так у меня посажено. Еще кое-что не, кажется не досажено, но какие-то цветочки надо их будет посадить. Но в основном помидора. Все я перенесла в теплицу. Будем надеяться, что все хорошо. Укрываю ее на ночь. Ну, сегодня солнце с утра. Даже хотя ветер холодный, но солнце с утра. Все, она у меня тут промаркировано. Главное солнышко, чтобы было. Хочу показать, как выглядит у меня редисочка. Видите, дружно сходит она. Вот, видно, другой сорт уже. Тут, тут, тут вот только, только другой какой-то. Ну, два сорта было посажено. Эдиски. Вот это только сходит. Вот лучок сходит. А то как-то вроде сказали, мне написали в комментариях, что, наверное, рано посадили. Но вот этот многосемейный лук, он не, не боится холода. Поэтому... Вот сейчас чуть-чуть потеплеет и все, он уже тут активно-активно будет расти. Вот такие мои заботы с утра пораньше. Это я посадила капусточку. Прям написала капуста. Ну, разных сортов. Тут у меня капуста посажена. Капуста декоративная, капуста поздняя. Ну, вся капуста 6 сортов у меня посажена. Ну, как только выйдет, потом будем делить ее по сортам. Еще кое-что посадить надо. Вот хочу Алису посадить. Что еще у меня там? Что-то еще надо посадить по мелочи. кинула тут петрушечку. Смотрю, и петрушечка всходит уже. Так уж накидала. Петрушку в емкость. Тоже взошла уже. Вот таким образом мой утренний поход в теплицу. Смотрю, что у меня здесь и как. Температуру обязательно наблюдаю. Ну, таких активных посадок, конечно, я еще посмотрела на каких-то каналах. Делают, но, вы знаете, у нас еще не настолько тепло, чтобы все это сажать. Я как такой возможности нету. За помидоры-то переживаю, которые вынесла. Вот. Пока рассада у меня здесь стоит. Ну, часть дома, конечно так хорошо. У меня тут какой-то покров... почвопокровная тут растюшка такая дали мне. Вот это яскулка у меня выглядывает здесь. Видите, как хорошо. И вот это вот тоже у меня тут красота образовалась. Видите, как только снег ушел и открылась. Вот такая вот Интересно. Смотрите. у меня первый год. В прошлом году сидел как рассада, это, как хорошо развивается. Вот, так что Хорошее местечко у меня здесь красивое. Сегодня будем прибирать этот участочек во дворе. Дети будут помогать. Это тут у меня метельчатая гортензия ванила Я ее подрезала уже. Убрала лишнее. У меня здесь ванила в двух местах. Все уже ее. Это клематис у меня. Розочка. Сегодня у нас уборка здесь. Будем убираться. Будем убираться, убираться, складывать дрова. Ну Какая вот работа? Работа есть уж в деревне всегда. Ну, так что и дети вот Очень хорошо помогали они с травами. У Некрасова отец, слышишь, рубишь, рубит, а я увожу. Вот так примерно и у нас. Так что, может, там рубит, пилит, а дети приносили. Ну вот, столько получилось дров. Это очень даже неплохо. Друзья, не горюйте. Не страдайте, что мы в заперти. Что ж поделаешь. Всегда находится какая-то работа, находятся какие-то занятия. Да, и у детей вот вовлекаем мы тоже в наш деревенский труд. Всем желаю, друзья мои, доброго здоровья. Не болейте. Будьте счастливы. Берегите своих близких. Мир вашему дому.